всем привет дорогие друзья с вами канал крипто я не запускаю стрим потому что сгорела видеокарта пишем через ЦПУ. давайте сейчас подобьем итоги конкурса кстати на проекте у нас обновление видео об этом мы снимем в скором времени видео полноценное что у нас и как у нас новость обновления по проекту опять же скажем огромное спасибо нашим партнерам зин за предоставленные нам получается средства. Хороший проект. В общем, ребята, давайте подобьем итоги. Пока у меня еще и процессор не сгорел, а, получается у нас 257 участников. Вписываем 257. Выбираем, точнее, не выбираем, нажимаем Generate. Нам сейчас выбит случайное число. 118. Ну, блять, могло и поменьше найти. Ищем теперь 118 комментарий. И это у нас будет победитель конкурса. Так. Ага. Минутка такая небольшая у нас будет, как бы, затишье, чтобы все четко, правильно посчитать, чтобы все сделать без ошибок. Так, так, так, так, так. Какой у нас 118 Да, сто восемнадцатый. Выигрывает у нас Иван. Сейчас мы ему напишем. Вы выиграли 1000 долларов в монетах ZinCoin. То есть это будет эквивалент. Это не 1000 монет. Это будет эквивалент 1000 долларов. Поздравляем нашего победителя Ивана. Давайте зайдем к нему на канал. Посмотрим, где там 28 подписчиков. Тут у нас какие-то... такой YouTube закроет, если я буду показывать. В общем, у нас тут какие-то гонки. Какие-то видео. Ну, ладно. Есть так есть. В общем, что требуется от Ивана. Написать ему. Получается. Надо будет ему... Открыто, да, здесь свою почту и написать мне на почту, на почту канала. Когда он это сделает, он как раз там укажет кошелек. И на этот кошелек администрация выплатит эквивалент 1000 долларов в монетах ZINCOIN. Я это обязательно все проверю. И, в принципе, ребят, у нас на этом все. Так что ждите скоро видосик с обновлениями. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.